Именно в такие моменты время полностью останавливается, и ты думаешь, выпадет или нет. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня мы с детшотом собрались в дискорде, чтобы открыть кейсы, Поздоровайся. Да, всем привет, ребята. Вот, короче, мы закупили 10 элитных кейсов и 10 летних кейсов. Возможно, сегодня кто-то победит из нас в этой битве. Так, ну чё, готов открывать? Да, чё, открываем первым, погоди. Так, ну давай элитный кейс. давай элитный кейс, я буду покупать перед последний перед последним пятый. Ну, давай, я первый открываю. Раз, два, три. Даже так, юм. полетела шарманка или не выпадает, знаешь что? Да. Юмп. Да ладно, мне тоже юмп. Серьезно? Чипсы, чипсы <свист> да, да? Да, да. <свист> да. <свист> Блять, неужели это дежавю? Я не хочу опять <свист> себе ПК собирать. <свист> так, давай снова элитный. Я, пожалуй, с консаночный. Так, я открыл, открываю, я открываю, тоже, да, и мне выпадает. Не впадает кбз Шок. А мне юсп. Так, давай, я тогда летний. давай летний, да, я тоже хотел предложить. Да, я раз, два, два три. три. Полетел летний кейс на не падает, шарманка. Ревик, тоже ревик, а кой? голубой, который? Да. Тоже сам. Стоит? Даже... Знаешь, мы открыли, Ум. мы открыли два элитных, давай. Два давай летних. с нового летнего. Да. Поехали сразу. Вот, да, жду три полка, открываю. Так, у меня выпадает, знаешь, что? Что? Так. Блять, зачем? чему же Только Комбат. Комбат. Да. Да. Тебе тоже? Да. Ты потом посмотришь видео, как ты нешь. Что ты даже видишь? Так, давай элитный. Да, элитный, элитный. Давай пошли, не открою. А, я там все рединки где-то выбрал, и мне выпадает о Оо! Ч тебе выпало? Первая фиолетовая. А Дибил. мне P5 Old uh, Sku. Просто так вот называется. Mm -hmm. Так. Давай так. еще раз. Ну давай элитный, давай. Раз, два. Раз, два, три. Оп, полетела шарманочка. И мне выпадало. А -а -а -а -а! Блять, кайфово. Почти коле... золотой давай, абакан давай, выпал. Ну мне выпал калаш. Сколько тебе выпал? Ой, что тебе выпало? Калаш. МП5. Ну. Так. так, давай новый? летний. Давай летний. Да, блять, Мы я... стом... <сёп> Что сегодня за вот эти кейсов, <сёп> что-то читаем, Так, стиль. Да. Да. У нас 15. У меня последний открыл. Я, я последний Поехали. Так, раз, два, три, хоп. Полетело. ой ой ой ой НК416. Графитить. НК что? Да. Телетушка. А, да. ЛГВТ пушка, которая понял. Да. Неплохо, ну, неплохо. Пока выигрываешь, я пока сосу. Давай летний снова. Что-то мне а он прям нравится. Да. Один раз хорошо выпал, раз точно не Почти, блин, выпал этот ножик. -а -а. Но ревик. -а -а. <laughs> Говно так, ну гибор. что, твои летных. Ой, нет, элитный смысл да. Я с конца тоже Раз, два, три. Романка понеслась. Я хочу Void. Потому что я Void скрафтил и, блин, много их фиолетовых. Но АВП. Но не вой. Мне... Что тебе попало? ВП? м 4 а один Digital Кудес какой-то, блядь. Что? Блядь. почему ты? М4? Да, М4, А, понял. Там название так, так, знаю, что. давай летний что ты много так летний крутится не выпадает ревик но огненный не выпадает mp 5 скоут м там, так нет. давай снова летний давай летний давай так открываю так я тоже открываю и мне выпадает знаешь что, что? юмп блять Тар пролетел. не ХК-46 опять. Ой, блять, 416 попал. Понятно. Так, ну давай элитный. Давай так, элитный. я вот даже потыкну на что-нибудь, что-то выпало. Давай золотой абаканчик. Погоди, и... погоди, я тоже хочу так сделать. Ферл, нет, ты, а... мне что-то нравится твоя тактика в убивании дропа. но я в твоей дивизии опять этот old Так, а я только кручу, и мне выпадает, знаешь что? СВ свой погоди красный ладно пишите у меня выпал юс так ну что остается у нас по 4 кейса каждого и что ты предлагаешь открыть я вот думаю давай давай как откроем элитный. давай давай поехали открываю так Ой, почти Дигл, Поздравляю. Диггл. Диггл. Поздравляю. Диггл. Рай, Поздравляю. Диггл. Отлично. Один на один, пока, да? Получается. У yeah, меня два. Блять, иди жоп. Так, ну что там радуется? Что предлагаешь? открыть? Летний. А давай. А давай. ММ9, пожалуйста, давай. Одному будем покупать там. Один летний, один летний. Оф, ты мне выпадает. Тар какой тар выпал фиолетовый который 2-2 понял необычный выпал к сожалению моя мечта сбылась в принципе то что я хотел сделать начал пошел короче пока у нас еще есть элиты да я уже открываю плечи я тоже открываю да опять ой ну столько хорошего пролетело но мне твоим 41 выпал 4 который этот который длинное название да мне интересно, кто придумал это длинное название. Блин, это... Давай еще один элитный. Давай еще один элитный. Хочу СВ-98. Давай... Не... Именно в такие моменты время полностью останавливается. И ты думаешь, выпадет или нет. А -а -а! А -а -а! <свят> Мне, о, между двух золотых выпало. Да-да, у меня тоже что-то же самое было. Ты посмотришь там ролик, увидишь. Что я хотел сказать? А, а, давай смерим кейс. У тебя один элитный остался, да? Да, и три летних. Да-да-да, все нормально. Да. Давай, давай летний откроем чуть. Хотя нет, давай, давай летний да. последний откроем. Давай. Хотя нет, давай две летние mm -hmm. сейчас откроем и, так сказать, один на один оставим элитный и летний. Давай а, давай летний. Давай летний, поехали. Открывай. Так, начинаем. Ревик. Голубой, да? Да. То же самое. Угу. Так, еще один летний. 9, давай, давай, давай. И летний открывается, а не выпадает. Почти. МП-5 ску у меня тебя? А мне nk 316 ну фиговая. Ну как бы дроп есть, но его как бы нет. 2-2 да. пока счет. Летний открывает Давай летний. Последний. О. Надежда на, да. Надежда на Бойненса. Надежда на АМ. Мне выпадает. АМ прилетел бля. Юсп. Глок. Блин. Самое лучшее открытие кейсов бляха. Да. Ну что, давай элитный. Да. Элитный? Летний. Я летний. Открываю. Это элитный, да, получается. А почему так? Потому что я элитный открыл. А понял открываю ну значит я открываю элитный кейс и мне выпадает блин АВП не выпал МП5 шел шел чтобы мне выпал АВП ну в общем говоря выпало не сказать то что все самое ужасное да. но есть и свои плюсы кстати а я могу скрафтить смотри что я сейчас делаю что ты будешь крафтить? Смотри, смотри. так погоди мне нужно главное правильно выбрать сейчас а я... руки дрожат Пока... пальчики дрожат не а сейчас нет, не могу, я скрафтил красный галил О, хорош а у меня только из элитного кейса редкая только одна а это что у тебя залит этот дробовик М -м нет у меня элитный кейс э тут это дигл то выпал все. А с красного у меня горилы нова. Пипел. Я могу еще да. что-то вол. Ладно. Значит, В общем, друзья, нас... ну такие, да, получается ничья у нас с тобой. Да, получается, что ничья. Да. Принципе, Значит, будет вторая часть. Да, будет вторая часть. По да. этот раз никто не выиграл, поэтому. Да, ожидайте. подписывайтесь на канал и ожидайте вторую часть битвы кейсов. А всем спасибо да. за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока. Под конец так сказал.